Всем привет! С вами снова я, Ирина Бастрова. Скоро Пасха. И сегодня мы с вами будем говорить о пасхальном декоре. Но какой же пасхальный декор без яиц? Я хочу сегодня вам рассказать, как я э, готовлюсь к Паске. И как я делаю вот такие заготовочки для того, чтобы потом украшать их по-всякому, как приходит в голову, например. Как вариант из них можно сделать массу удивительных вещей но сейчас мы будем с вами говорить именно о самих заготовках это гипсовые заготовочки я их сделала сама для этого нужно взять любую форму и сейчас мы будем говорить, какие то будут формы и как я готовлю раствор. Собственно, нигде, ни, ни в какой части моего рассказа не будет никаких секретов новостей, наверное. Потому что раствор готовится обычный из алибастра, гипса. Что вы там еще можете придумать из подобных составляющих? И оглянитесь вокруг себя. Наверняка у вас в доме найдется какая-то форма. Которые, из которой можно сделать половинку яйца или какие-то другие, может быть, элементы декора. Вот это, например, формочка для изготовления мыла. Когда-то ребенку покупали, вот осталась формочка. Я такое яйцо пока еще не делала, но сегодня как раз собираюсь сделать и яичко, и цветок, и такую матрешку замечательную. Вот. В прошлом году я покупала вот такую форму для яиц и решила попробовать залить ее гипсом и у меня получились вот такие половинки яичек как видите вот они вот так находились а какие еще есть варианты всем вам известна эта упаковочка не могу ничего хорошего сказать о самом продукте который в ней был, не рекомендую детям, но упаковка очень даже замечательная все, что нужно, это найти какую-нибудь форму, чтобы они правильно, хорошо стояли, ровненько. И залить тем раствором, о котором мы будем с вами позже говорить. И тогда у вас получится как раз вот такие вот половинки. Как видите, они больше по форме напоминают яйцо. Вот из такой формочки. Я делала вот такое яичко. Ну а из такой формочки... Нет, не с такой. Вот из такой же формочки делала вот это. Только она у меня немножко пониже получилась. А, в общем, вы меня услышали. Масса идей и возможностей. Продаются пенопластовые яйца, конечно, и деревянные яйца. И... Все это, конечно же, можно приобрести. Но мы с вами можем сделать это самостоятельно, никуда не уходя и не прибегая к дополнительным затратам. Меня это всегда очень привлекает. Итак, для начала мы подготовим формочки, чтобы раствор у нас не успел застыть. Когда формочки готовы, я насыпала сюда алибастер. Как видите, он серенький такой, поэтому наши Яички получится серого такого цвета цементного гипс он, конечно, белый, но как-то с гипсом довольно труднее, чем с Оливастром. В общем, теперь мы добавляем водички в нашу вот эту кашку делаем, самое главное. Даже если вы переборщили немножко с водой, не страшно. Во-первых, можно добавить алебастра. Либо, когда вы нальете, у вас будет дольше застывать ваш раствор. Но если вы сделаете густоватым, то вы можете не успеть, во-первых, его разложить по формочкам. Во-вторых, он будет комками не успеете разложить по формочкам, потому что он застынет раньше времени. И если он будет комками, он будет тут плохо ложиться. И будет поверхность неровная. Хорошенечко из углов вытаскиваем все сухие части. Чтобы у нас не было никаких комочков. Размешиваем. Наш состав. Ну, вот, как видите, такая жидкая сметанка получается. Тут еще кромочки у нас. Видите, ничего такого сложного здесь нет. Теперь наливаем в наши формочки. Форма, в которой вы разводите вот это сама ведерко, она отмоется потом. Ложка тоже отмоется. Ну, конечно, желательно, чтобы это какая-то дежурная ложечка у вас была, чтобы не пользоваться ею потом. Хотя ничего страшного, я думаю, не будет. Яичко тут. Вот так немножечко потрясу, чтобы лишний воздух вышел. Хотя это не так принципиально, чтобы разровнялась поверхность, чтобы потом не пришлось. Ну и оставшиеся разливаю в другие формы. Яичные. Можете не доливать до самого верха, яичко будет немножко поменьше, ничего страшного. Ну, в общем, вот такая несложная не процедура. Главное потом время ожидания и получение результата, который вас наверняка порадует. Масса открывается возможностей для дальнейшего творчества. Не жалко отдать детям, опять же, на растерзание все эти половинки. И пусть делают из них все, что им нравится. Это прекрасная основа и для декупажа и для росписи. Для обтягивания фамираном. В общем, дальше ваша фантазия. Вот и все. Теперь посуду помыть, а это оставить до застывания. Итак, с, момент, с момента заливки нашего раствора прошло э, где-то полтора часа. Давайте посмотрим, что получилось. Они еще не до конца высохли. Но уже прекрасно вынимаются. Можно ощутить даже на ощупь, на ощупь такая влажность чувствуется. То есть им в принципе нужно досохнуть. Но вы можете их вынуть и расположить куда-то более удобно. Что получилось у меня с этих? Такая получилась у меня замечательная матрешечка. Очень симпатичная. Как видите, даже поверхность такая очень-очень гладкая, даже блестит. Что получилось у меня с яйцом? Тоже вот такая симпатичная получилась поверхность. Я немножко снизу надавливаю. И оно все отходит прекрасно. Вот такой замечательный получился цветок. Как видите, Ничего сложного. Любые формы вам доступны. Главное проявить фантазию, желание. Творите с удовольствием.